Привет, друзья! Поработаем немного с палитрой нити. Вы создали дизайн медведя, и у вас на палитре цветов сейчас отображаются цвета. Возможно, они такие же, как у меня. Это палитра цветов. А, возможно, слегка отличаются. Среди этого набора цветов есть те цвета, которые используются в дизайне, а есть те, которые не используются. Используемые цвета отмечены квадратом в синим в верхнем правом углу. Чтобы удалить лишние цвета из палитры, нажмите «Удалить неиспользуемые цвета». Сейчас вы видите на панели только те цвета, которые применены в нашем дизайне. По умолчанию стоит палитра из аккорд. Извините, она у меня пропадает из рабочего поля, но если вы наведете, вы увидите, что там стоит палитра из аккорд. Текущий цвет 1840 у меня в данном случае. Палитра из-за 40. Если вы работаете с нитками другого производителя, вам необходимо зайти в, мои, в докерное окно в «Мои нити» и нажать «Мои карты нитей». Здесь вы можете сменить любого производителя, выбрать. Например, «Мадейра». Соответственно, на палитре, палитре Мои нити у вас будут отображаться нити производителя Мадейра. Вы можете также сопоставить нити производителя Мадейра с теми цветами, которые использованы у вас в дизайне. Например, сейчас у меня здесь за 17.20, я выбираю цвет, и мне показывает программа, какой цвет из палитры из за соответствует цвету в палитре Мадейра. Если я согласна, я дважды кликаю по цвету и он назначается первым. 1081, если вы видите, 1081 код. Теперь я убираю второй цвет. Программа снова мне подсвечивает производителя. Ой, извините, пожалуйста, номер нитки. Я его выбираю и так далее. Для чего это нужно? А если говорить о малоцветном дизайне, таким, таком, как у нас, то вовсе нет необходимости подбирать таким образом цвета. Но если вы работаете с палитрой Мадейра, у вас есть все цвета этого производителя, и вы хотите использовать их в дизайне, а в вашем дизайне 20-30 цветов, например, то будет удобно, если вы подготовите палитру, распечатаете себе сопроводительный лист и будете выбирать цвета, ориентируясь на карту цветов, которая распечатается вместе с дизайном.